Друзья, вы на моем канале парикмахер с нуля сегодня мы будем стричь стрижку фейт мужскую стрижку перед тем как постричь стрижку я помою голову клиенту сейчас я слегка намочу и буду разделять голову на зону как это делается хорошо смачиваем чтобы голова, может, волосы у нас были влажные для того, чтобы Легко было работать делать разделение потому что очень важно сделать правильное разделение головы на зону все мужские стрижки стригутся квадратурой поэтому мы от этого правила будем отталкиваться смотрите очень интересные факторы покажу сейчас вот скажем спереди да вот спереди у Паши, вот например лобные падины очень сильно уходят в глубину да вот если видно вот они очень уходят поэтому когда мы будем оформлять щелку мы ее должны делать на удлинение. Если мы сделаем, э, будем стричь спереди, то наш, наша масса, если мы будем отделять спереди, наша масса она разрядится, и когда волос упадет на 0, оттяжкой на 0 мы расчешем, у нас очень сильно откроется лобные пальти, поэтому, когда мы будем стричь верхнюю часть головы мы будем начинать от верхней точки головы как как отмерить и как найти эту верхнюю точку контрольно что э, я покажу уже в процессе работы теперь я намочил волосы и могу разделять голову на зону вот смотрите друзья Сзади как ориентироваться, как разделить правильно голову. У нас есть вихор, да, у всех есть вихор у всех людей. Это уже как от природы, как бы, да. Вот от вихра, вот от точки вихра, где вихр у нас начинается, мы даем сантиметр ниже. Опускаемся, сантиметр берем и оттягиваем все наверх. Это будет наше контрольное разделение. Это на затылочной зоне. верхней затылочной зоне. Для чего я это сделал? Для того, чтобы наша макушка, когда мы будем уже соединять фронтально-теменную зону, да, верхнюю часть, чтобы у нас макушка не провалилась, не ушла в глубину. чтобы у нас был овал такой, сохранялась форма. Итак, я разделил. Сбоку разделил ваши ключи, чтобы было видно. Передний фон и я, если есть, нету здесь.